где и черт не бывал ни разу? Все пройду, никого не коря, Одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря, Что потом не предашь дороги. Я могу за тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горы на свете судеб. Буду счастьем искать даря, Целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря. Что люблю тебя не напрасно. Такое стихотворение Эдуарда Осадова.